Привет всем. Многие из нас сталкивались в жизни с ситуацией безденежья, когда покупки ограничиваются лишь скромным списком предметов самой первой необходимости, когда наваливается усталость, постоянной экономии и жизни в режиме выживания. Если вы стесняетесь открыто заявлять о своих желаниях и чаяниях, то благодаря этому уникальному методу вы измените ситуацию коренным образом. Стоит изменить ситуацию и позволить Вселенной дать вам то, чего вы действительно заслуживаете. Все ваши желания воплотятся в жизнь, и у вашего ребенка появится новый компьютер, а у вас новая площадка или костюм. Может долгожданный автомобиль и походы в ресторан станут обычным явлением. Эффективность этого метода становится очевидной буквально сразу, а простота его воплощения доступна всем, в том числе и детям. Для того, чтобы все получилось именно так, как задумано, необходимо найти безлюдное место, где никто не сможет вам помешать. Нужно абсолютное уединение и сосредоточенность на том, чего вы хотите достичь. Деньги не любят беспечности, ваши мысли должны быть искренними, а слова пронизаны серьезным отношением и ответственностью. Для проведения ритуала вам понадобится канцелярство резинка. Лучше взять резинку, которую уже использовали для хранения денег в плотных пачках, но если достать такую негде, купите в магазине новую и на некоторое время рядом с крупной купюрой. Дело в том, что любая вещь обладает способностью забирать на себя часть энергетики и передавать ее дальше. Этот принцип и лежит в основе ритуала. Ухватите резинкой ваш кошелек столько раз, сколько это позволяет сделать прочность канцелярской резинки. Только не перестарайтесь. Порванная резинка не означает, что вы не сможете повторить ритуал снова. Но ну, и ничего хорошего тоже не сулит. Возьмите кошелек в руки произнесите слова «Растянись мой кошелек, как эта резинка». В денежка и большая, и маленькая. Но если после произнесения этих слов вы, вы внутренне не почувствовали, что сделали это с должной строгостью, лучше повторите ритуал еще раз. Теперь снимите резинку и положите в один из кармашков кошелька. Как правило, эффект наблюдается уже после одного раза. Но для закрепления результата можете повторять это действие несколько раз. А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать новые интересные видео. А на сегодня все. До новых встреч!